Новый аквапарк может стать визитной карточкой Нарвайесу. Современный водный центр с аттракционами планирует построить руководство спа-отеля Норус. Строительство обойдется в 7 миллионов евро. По планам руководства, через полтора года здесь должен заработать современный аквапарк, который обещает быть самым крупным и необычным во всей Эстонии. Для обслуживания аквапарка после его сдачи в эксплуатацию потребуются сотрудники, что даст дополнительно городу порядка 80 рабочих мест. Российские туристы перестали приезжать в Эдевирума. Северо-восточная Эстония. Об этом сообщил портал новостей ЕРР. Отмечается, что конец туризму из России положила приостановка платежей банковскими картами. Поэтому предприятиям туристической отрасли остается надеяться только на местных туристов. Еще неделю назад российские туристы пребывали в лечебные СПА Эстонии, но теперь из-за санкций турпоток прекратился. С 12 марта 2022 года больше невозможно платить банковскими картами, поток туристов остановился. Можно сказать, что российский туризм закончился, по крайней мере у нас, рассказала исполнительный директор СПА в Нарве ЕСУ Карина Тюпас. В доковидный период доля российских туристов в северо-восточном уезде и до Вирума составляла более 20%. В результате пандемии трансграничный туризм зачах, но отступление коронавируса давало надежды на восстановление турпотока. Однако санкции ЕС, введенные после начала операции России на Украине, Положили конец этим надеждам, отмечают журналисты. Российский туризм закончился. Мы на это больше не надеемся. Три-пять лет на восстановление турпотока точно уйдет. А пока туристический кластер региона переоценит свои планы, сообщила координатор по туризму Выда Виру кадре Яланин. Предприятия региона намерены переключиться на финских туристов. Но это непросто. Наш регион находится так далеко на востоке и так близко к границе. Туристы сомневаются по поводу этого направления. Этим летом Эстония может надеяться только на местных туристов, добавила Ялонин.